Уважаемые коллеги, добрый день! Я вас рада приветствовать. Пожалуйста, прежде чем начнем вебинар, уточните, все ли в порядке со связью. Если все хорошо, поставьте в наш чат «плюс». Если есть проблемы со связью, со звуком, с видео, поставьте, пожалуйста, «минус». Жду ваши ответы. Спасибо, спасибо большое. Вижу, что все у нас хорошо. Мы с вами будем начинать. Меня зовут Романова Юлия. Я являюсь директором Академии продаж электронной площадки OTC. Сегодня мы с вами проводим вебинар на тему обжалования, на тему нового функционала обжалования посредством единой информационной системы. Итак, сейчас я включу презентацию. И мы с вами начнем. По традиции, по завершению нашего мероприятия, будет те, которые я сегодня буду демонстрировать. Так. Так, уважаемые коллеги, электронное обжалование в Федеральную антимонопольную службу через функционал единой информационной системы. Схема алгоритмы, инструкции. Сегодня постараюсь дать все возможные варианты обжалования через функционал единой информационной системы и поговорим мы с вами о плюсах также о минусах функционала обжалования Итак, совсем недавно а именно 5 июля 2021 года у нас появился новый функционал в единой информационной системе это электронное обжалование Казалось бы, сама потребность в функционале назрела достаточно давно. И, по идее, принять такие изменения, которые позволяли бы нам использовать функционал электронного обжалования, уже планировали тоже достаточно давно но, опять же, ввиду в том числе и развитие распространения коронавирусной инфекции были приняты иные более важные изменения. Но а возможность обжаловать действия соответствующих субъектов закупок она была отодвинута на более поздний период. Но вот наконец срок настал с 5 Июля текущего года, как и обещали, был внедрен функционал обжалования через единую информационную систему в полном объеме. И на сегодняшний день участники закупок имеют такую возможность. Я со своей стороны, являясь тоже в том числе участником закупок, уже успела попробовать данный функционал на практике, рекомендую им воспользоваться, использовать его в своей дальнейшей работе, потому что действительно функционал по большей части упрощает, упрощает работу участника, упрощает жизнь поставщика в части направления жалобы. Итак, с 5 июля 2021 года в единой информационной системе в сфере закупок появилась возможность подачи жалобы в электронном виде ФАС России и ее территориальные органы. В зависимости от того, куда вы собираетесь обжаловать, точнее, где вы собираетесь обжаловать действия уполномоченной организации, например, заказчика. Соответственно, вы изначально для себя определяете ту организацию, которая является субъектом жалобы. Далее уже посредством функционала единой информационной системы вы направляете свою жалобу. Обжалование доступно только при проведении электронных процедур. Это тоже важно учитывать, ввиду того, что да, мы с вами сейчас уже практически полностью живем в эпоху электронных Закупок, но, тем не менее, иногда исключения бывают, и э, в случае, если вы имеете дело с бумажной процедурой, вы э, обжалуете действия, например, заказчика по старым требованиям, по э, обжалованию действий заказчика в виде, собственно, бумажной процедуры. Э, воспользоваться новым сервисом может любой участник закупок, Здесь тоже очень важный нюанс, исключаются в дальнейшем, собственно, изменения законодательства тоже это предполагают, профессиональных так называемых жалобщиков, все направлено на это, поэтому сокращается возможность в том числе и тех участников, которые могут направлять свои жалобы, и на сегодняшний день направить жалобу доступно тому участнику закупок, кто является участником единой информационной системы, кто находится в едином реестре участников закупок. Но вот пока на сегодняшний день перечень все равно остается достаточно широким в части тех участников, которые вправе направить жалобу, но в дальнейшем, опять же, возможно, будет предусмотрено, в том числе и возможно, будут предусмотрены другие ограничительные меры. Источники основы электронного обжалования. Это 44-й федеральный закон, это различные нормативно-правые акты, это в том числе акты Федеральной антимонопольной службы и дополнительные материалы в помощь и заказчикам, и в помощь нам с вами, участникам закупок, которые, собственно, транслируют, каким образом мы со своей стороны вправе использовать этот инструмент, как пользоваться этим инструментом. Жалоба подается в письменном виде, об этом нам говорит часть 7 статьи 105 44 федерального закона, но... Если мы с вами обратимся прямо к трактовке другого федерального закона, закона об электронной подписи за номером 63 ФЗ, мы с вами увидим, что электронная подпись это полный аналог собственноручной подписи. Соответственно, и функционал единой информационной системы базируется на том, что электронная подпись равнозначна собственноручной подписи. Таким образом, участник закупок праве направить жалобу и электронно. Вот здесь важный нюанс заключается в том, что э, возможность направления жалобы в электронном виде она является факультативной, это возможность, это право участника закупок можно обжаловать и в соответствии с прежним регламентом, направляя вашу жалобу в стандартном виде, посредством в том числе электронной подписи, но, соответственно, ее необходимо, саму жалобу подготовить по всем соответствующим требованиям и направить в установленном порядке, либо традиционно посредством обычной почтовой связи. Далее, здесь я рекомендую акты ФАС России также изучить. Для более подробного понимания вопроса это приказ ФАС России от еще 2014 года об, администра об утверждении административного регламента ФАС России по использованию государственных функций по рассмотрению жалоб. Соответственно, для участника это... Приказ, который носит такой некий, опять же, факультативный характер, но дает такую более полную картинку о порядке рассмотрения жалоб, в том числе о порядке принятия жалобы. Требования к оформлению жалобы. Жалоба должна в в порядке соответствовать требованиям, соответствовать требованиям действующего законодательства. Только с учетом этих требований жалоба будет принята. Но в плане подачи электронной жалобы мы с вами здесь застрахованы застрахованы в том плане, что формальные признаки, формальные требования, которые повторяются и содержат в себе требования именно к оформлению жалобы, они уже будут в стандартной форме жалобы. Датой поступления жалобы является датой ее регистрации в контрольном органе в порядке установленной инструкции по делу производства. В этом плане тоже участник закупки застрахован, ввиду того, что когда вы направляете жалобу, вы фиксируете сам факт подачи жалобы электронно. И все дальнейшие статусы по жалобе вы отслеживаете в своем личном кабинете единой информационной системы. ФАС России размещает и решения о соответствии, либо о возврате жалобы. В режиме онлайн вы видите все статусы и при необходимости сможете оперативно действие предпринять, если это еще будет возможно в соответствии со сроками подачи, со сроками рассмотрения жалобы. Сведения по решению, по предписанию размещаются в единой информационной системе, предполагается, что вот тот раздел жалобы, который доступен в открытом виде, он будет обновляться более своевременно, нежели это было до вступления в изменений в силу до 5 июля текущего года, но как это будет работать на практике, конечно, я бы столь безапелляционно сейчас не утверждала, что это будет все работать как часы, что это будет все работать хорошо, возможно. Мы с вами пока будем иметь дело с тем, что не всегда будет в актуальном виде обновляться информация в открытой части сайта, но законодатель и разработчики единой информационной системы обещают нам, что именно в личном кабинете мы своевременно будем видеть всю информацию по жалобе. Датой поступления жалобы является датой ее регистрации в контрольном органе в порядке установленной инструкции по делу производства. То есть вот эту инструкцию, которую я озвучила, реквизиты вы увидите на экране, ее можно тоже, соответственно, дополнительно поднять, посмотреть и для себя какую-то уточняющую информацию подчеркнуть. Письмо в территориальные органы ФАС России о необходимости рассмотрения жалоб, поданных через есть о внесении изменений в инструкции территориальных органов. Ну это вообще-таки более уже углубленные сведения по порядку взаимодействия, в том числе внутри территориальных органов. И вот дополнительные материалы, которые в частности будут полезны участнику закупок, это видеоролик, видеоролик о том, как подавать жалобу видеоролик о том, как, собственно, формировать сведения и какие данные являются обязательными для направления жалобы. То есть вся структура отражена в видеоролике. Руководство пользователей, стандартно есть руководство пользователя со стороны участника закупок, со стороны заинтересованных субъектов. То есть вот эти сведения тоже мы можем с вами найти в единой информационной системе. Уведомления пользователей в личных кабинетах единой информационной системы. Вот здесь вот на уведомления, обращаю ваше особое внимание, ввиду того, что, собственно, все статусы, все изменения, они будут фиксироваться в уведомлениях. И, уважаемые участники нашего вебинара, если вы уже использовали этот функционал, функционал по электронному обжалованию посредством ЕИС, поставьте, пожалуйста, «плюс». Если будет вам интересно, можете своим опытом, мнением поделиться. Возможно, какие-то ошибки возникали, возможно, наоборот, все, как ни странно, прошло гладко и положительно для поставщика. Поэтому я буду очень рада, если вы поделитесь информацией. Особенности электронного обжалования. Жалоба подается на закупки, которые проводятся в электронной форме. Речь идет именно про обжалование, про те э, документы, которые направляются непосредственно в ФАС. Это ФАС России, это территориальные органы ФАС, но не иные уполномоченные организации. То есть речь уже не идет здесь, например, про дальнейшее судебное обжалование и так далее. Направление уведомления, э, собственно, э, извещение в суд. Речь идет исключительно про э, те компетенции, которые относятся к зоне действия Федеральной антимонопольной службы и к территориальным органам ФАС, управлению Федеральной антимонопольной службы. Подача жалобы доступна лицу зарегистрированному в ЕРУС. Формируется жалоба через личный кабинет исключительно участника закупок. Э, в этой связи э, тем поставщикам у нас, возможно, есть и новые участники закупок, которые только начинают свою деятельность, я рекомендую дополнительно изучить постановление правительства 1752 от 2018 года о порядке регистрации участников закупок в единой информационной системе. Но все же, конечно же, как правило, уже после определенного опыта, пусть даже небольшого опыта, возникает потребность в обжаловании. И исключительные случаи, когда участник начинает свою деятельность в сфере закупок с обжалования. Поэтому здесь важно действовать, естественно, по порядку. Итак, жалоба направляется в установленные сроки. Сроки, я напомню, они зафиксированы в самом законе. Принимается ФАС России через личный кабинет в единой информационной системе. Дополнительно на электронный адрес автоматически направляется информация о поступлении жалобы. Таким образом предусмотрена интеграция, интеграция сведений сайта единой информационной системы в личный кабинет Федеральной антимонопольной службы. В случае, если участник закупок неправильно выбрал, например, территориальный орган ФАС, территориальное управление ФАС, жалоба будет направлена, перенаправлена в автоматическом режиме, для поставщика в автоматическом режиме, в тот территориальный орган, где, собственно, она должна рассматриваться. Поэтому в этой связи я, естественно, рекомендую сразу выбирать правильную информацию, сразу указывать все данные верно, для того, чтобы не затягивать процедуру обжалования, для того, чтобы как можно скорее получить результат. По поводу электронных уведомлений, которые приходят на электронный адрес, здесь я бы на электронную почту надеяться не стала. Например, у меня уже давно мне уже давно не поступают сообщения на электронку. Возможно, почтовый сервер воспринимает как спам, возможно, какие-то другие причины. Но все уведомления они будут доступны в личном кабинете Единой информационной системы. Поэтому лучше смотреть сразу в личном кабинете ЕИС. Для участника закупок какие же предусмотрены преимущества электронного обжалования? Это автоматизированное формирование сведений на основании данных ЕИС. При формировании жалобы частично сведения, причем большая часть информации, которую мы с вами выбиваем вручную, за исключением существа жалобы, будет указана автоматически. То есть участнику остается только выбрать, причем выпадаем мы часто информацию из выпадающего списка, и используя классификатор, можно быстро найти те сведения, которые необходимы. Сведения по заказчику, по номеру закупки и так далее. Снижение вероятности возврата жалобы. Система автоматических контролей работает. В связи с этим участник практически полностью застрахован от того, что жалоба его будет возвращена. Но возвращение жалобы и неудовлетворение жалобы, так сказать, мы с вами знаем, что это абсолютно разные понятия. Возвращение жалобы означает возвращение жалобы без ее рассмотрения, то есть непринятие жалобы к рассмотрению. Здесь по большей части подразумеваются формальные признаки. Так вот, возможность электронного обжалования сводит к минимуму возможность непринятия жалобы по формальным признакам. А рассмотрение жалобы территориальным органам ФАС, например, либо ФАС России непосредственно уже происходит в уполномоченном органе, уполномоченной организации, я здесь подразумеваю именно ФАС России либо территориальные органы ФАС, и, соответственно, по прежним требованиям, принципам жалоба может быть как удовлетворена, то есть жалоба может быть признана обоснованной, либо жалоба может быть признана необоснованной. Ну и, соответственно, в связи с этим выдается предписание к устранению нарушений для субъекта Жалобы либо не выдается, заканчивается все только решение. Отзыв жалобы в несколько кликов тоже достаточно удобная процедура ввиду того, что, например, по каким-то своим причинам передумали жаловаться, отозвали жалобу, жалоба рассмотрена не будет, заинтересованные лица в этом плане в отношении жалобы уже призваны к ответственности не будут ну, именно через призму, если мы говорим об со стороны заказчика. Уведомление о ходе рассмотрения жалобы в личном кабинете единой информационной системы в режиме реального времени. Удобство, опять же, заключается в том, что буквально в момент смены статуса, то есть в момент действий со стороны уполномоченной организации, то есть ФАС, либо ФАС по территориальному признаку, Сразу же меняется статус и в личном кабинете поставщика. Уведомление приходит о направлении жалобы, то есть автоматическая отбивка, она приходит как участнику, так и заинтересованному субъекту, то есть на кого жалуется участник. Уведомление о подаче жалобы, о ходе рассмотрения жалобы в зависимости от смены статуса приходит и субъекту жалобы, и участнику закупки. И статус жалобы вы видите в режиме реального времени, помимо уведомлений, которые приходят о факте смены статуса. О размещении ФАС России результатов контроля и в связи с этим взаимосвязанных документов, решения ФАС и решение. Точнее, предписание контролирующего органа. Все это вы будете видеть, как только сведения будут размещены. Схема по электронному обжалованию выглядит следующим образом. Участник закупки, поставщик, вот эта вот зона сверху у нас находится с вами заполнять необходимые поля формы жалобы, причем хочу отметить, что по времени срок для направления, точнее срок для заполнения жалобы со стороны участника объективно сокращен, ввиду того, что часть обязательной информации в автоматическом режиме заполняется. Далее происходит направление жалобы, подписание жалобы в личном кабинете, направление посредством функционала единой информационной системы. Поступает жалоб в контролирующий орган, в течение двух рабочих дней принимается решение в отношении жалобы о принятии жалобы, либо об отказе в принятии. Вот это как раз тот формальный признак, по которому могут отклонить жалобу. Обязательные реквизиты жалобы не указаны соответственно, жалоба не будет принята. Но так как обязательные реквизиты, без них мы на сегодняшний день в электронном формате жалобу не отправим, соответственно, здесь соединена к минимуму такая возможность, возможность отказа принятия э, жалобы. Да, в дальнейшем происходит э, рассмотрение жалобы по существу в течение тех сроков, которые у нас с вами были предусмотрены и ранее. И, собственно, по результату Точнее, по результату до этого назначения рассмотрения жалобы каждому заинтересованному лицу приходит уведомление. Уведомление э, размещается также в реестре жалоб. В реестре жалоб размещаются общие сведения по самой жалобе, уведомление, которое было направлено субъектом. И происходит следующий шаг, это рассмотрение жалобы по существу и принятие решений. Но здесь на этом этапе, я думаю, уже ни для кого не секрет, что рассмотрение жалобы буквально в прошлом году для нас стало с вами обыденным делом в электронном формате именно посредством видеоконференц-связи. Ну и, соответственно, здесь далее эта практика продолжается, получается дальнейшее распространение. По результату рассмотрения жалобы происходит размещение решения, и в случае, если было выдано предписание об устранении нарушений, размещается и предписание. И направляется уведомление о размещении решения и предписания. Это уведомление падает личный кабинет и субъекта жалобы, и падает личный кабинет участникам закупок. Так, сейчас я попробую, так как у нас все-таки с вами сегодня предусмотрены и алгоритмы, и инструкции, я попробую продемонстрировать, в единой информационной системе непосредственно инструкцию, которую можно будет уже в дальнейшем использовать в своей работе. Сейчас загрузится единая информационная система, из-за долгого бездействия из личного кабинета автоматически происходит э, выход. Поэтому сейчас требуется снова зайти. Сейчас захожу в личный кабинет и включаю демонстрацию уже не презентации, а включу демонстрацию рабочего стола. И мы будем с вами прямо в режиме онлайн смотреть, как, собственно, какие поля, какие мы заполняем. Включаю демонстрацию. Сейчас мы с вами находимся в личном кабинете участника закупок. Функциональные разделы доступны слева. Первый раздел, к которому я хочу обратиться, это раздел администрирования. Вот сюда мы переходим в раздел «Пользователи». В разделе «Пользователи» должны отображаться все сведения в отношении полномочий пользователя. Ну, точнее, по-другому. Все полномочия должны быть доступны. Администратор, уполномоченный специалист. Так, ну вот единая информационная система у нас всегда радует своей работы. Руководитель, администратор, уполномоченный специалист. Проверили. Далее переходим в раздел ⁇ Жалобы ⁇ Он у нас также располагается слева. То функционал подачи жалобы будет доступен с ролью, э, с теми ролями, которые были указаны, которые были обозначены. По поводу уполномоченных специалистов, которые работают по доверенности, здесь пока еще такие некие э, возникают вопросы, но скорее всего тоже... Функционал будет доступен и тем специалистам, которые работают по доверенности, которые не имеют сертификата ключа э, в личном кабинете, полномочий руководителя организации. Но, соответственно, доверенность на осуществление действий обязательно. Итак, здесь у нас в разделе жалобы размещены, э, размещена... Функция, во-первых, подать жалобу, кнопка для направления жалобы. И дополнительно все жалобы у нас будут отфильтрованы по статусам. Это жалобы на подготовке, это размещенные жалобы, это жалобы на рассмотрение, это рассмотренные жалобы, отказано в рассмотрении и отозванные жалобы. На подготовке это те жалобы, которые у нас находятся, так сказать, в статусе черновик. При формировании жалобы, при сохранении сведений, жалоба попадает сюда до отправки. Жалоба будет в статусе на подготовке. Размещена жалобу направили, подготовили, направили, подписали, то есть ее электронной подписи. Жалоба на рассмотрение. Жалоба, которая поступила в контролирующий орган, которая принята контролирующим органом к рассмотрению. И, соответственно, рассмотрена жалоба, опубликован соответствующий результат рассмотрения жалобы, решение по жалобе и в случае необходимости, если выявлены нарушения, предписание. Отказано в рассмотрении, жалоба не была принята. То есть по формальным признакам жалоба была отклонена. Отозвано, участник по каким-либо своим причинам передумал направлять жалобу в адрес заказчика, например. Далее, сортировка доступна по дате создания, по дате размещения. Дата создания, когда создан черновик жалобы. Дата размещения, когда жалоба была подписана и автоматически, соответственно, отправлена в контролирующий орган. Вот здесь вот у конкретного участника нет направленных жалоб, но в случае, если бы жалобы были направлены, то был бы присвоен автоматический номер реестровой записи жалобы. Контрольный орган в сфере закупок, куда направлена жалоба участникам, если бы автоматическая переадресация произошла, то далее уже в процессе соответствующего э, взаимодействия по жалобе контрольный орган в сфере закупок был бы изменен. Субъект жалобы, то есть тот, э, на кого жалуется участник, ну скорее всего, это заказчик, соответственно такой классический пример, и дата размещения. Для направления жалобы необходимо перейти в раздел «Подача жалобы». Для этого нажимаем на кнопку, которая у нас находится справа, «Подать жалобу». Открываются обязательные поля для заполнения. Без заполнения этих обязательных полей сведения направлены не будут. Вот это как раз информация, которая относится к формальным сведениям. Формальные данные необходимо обязательно указать. Обжалуемые действия. Вот здесь вот участник закупки выбирает, какие именно действия обжалуют в отношении субъекта жалобы. Жалоба на положение извещения об осуществлении закупки, документация о закупке, классический вариант. Жалоба на действия, бездействие оператора электронной площадки, совершенные при аккредитации участника закупки на электронной площадке, то есть иной вариант, когда мы обжалуем уже действия оператора электронной площадки, не заказчика. Жалоба на действие бездействия без субъекта, субъектов контроля, совершенные после даты и времени окончания подачи, срока подачи заявок. Жалоба на действие бездействия без субъекта, субъектов контроля, совершенные при заключении контракта, после размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика, Подписание такого протокола при проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона. И вот здесь мы с вами можем наблюдать последовательность последовательность направления жалобы в зависимости от этапа закупки. То есть первое, что мы можем обжаловать, это документацию. Не согласно с документацией, считаем, что есть нарушение в документации о закупке. Напоминаю, первый вариант такой некий гуманный метод, которым я всегда рекомендую пользоваться в первую очередь, это направление запроса на разъяснение. Но если запрос на разъяснение вас, ответ на него вас не удовлетворил, вы решили, что все-таки нужно обжаловать действия зак заказчика, например, то, соответственно, мы выбираем этот пункт. В случае, если жалоба не имеет отношения к конкретной закупке, мы не удовлетворены решением оператора электронной площадки в отношении аккредитации участника закупки, мы вправе использовать соответствующий пункт. Но здесь опять же такой весьма интересный нюанс может возникнуть на практике. Собственно, по какой причине... Аккредитация не была пройдена участником закупки. Мы с вами знаем, что аккредитация участнику закупки присваивается в автоматическом режиме после получения регистрации в ЕРУС на сайте Единой информационной системы. Здесь такой скорее более исключительный случай будет для новых поставщиков, либо для тех участников закупки, которые продлевают получают регистрацию, точнее, на новый период, период срока действия и регистрации ЕИС и аккредитации на электронных площадках. Жалоба на действие субъекта субъектов контроля, совершенные после даты и времени окончания срока подачи заявок. Общее требование, общее условие на условия у тех действиях, которые уже совершены после даты и времени окончания срока подачи заявок. До окончания срока подачи заявок жалуемся на документацию, выбираем первый пункт. По результату, например, рассмотрение заявок нас не устроило, результат не устроил, мы не согласны с отклонением нашей заявки, мы выбираем, соответственно, третий пункт. И когда закупка уже находится на стадии, Заключение контракта, когда подведены итоги на стадии заключения контракта, до э, заключения контракта мы используем последний, четвертый пункт. Краткое содержание жалобы. Вот здесь мы излагаем самую суть э, в виде краткого содержания жалобы. Будет очень хорошо, если вы в кратком содержании жалобы дадите сразу же ссылку на э, те э, пункты на те э, статьи, которые, по вашему мнению, нарушены э, субъектом жалобы. Здесь есть также ссылка на то, что при наличии видеоинформации можно предоставить соответствующие сведения. Здесь можно эту информацию разместить. Разместить в виде ссылки. Э, напоминаю, что дополнительный функционал предусмотрен в части э, фиксации сведений, в части фиксации данных видеоформата. Видео э, на сегодняшний день принимают со стороны контролирующего органа только те данные, которые зафиксированы в виде э, видеофиксации со стороны независимого регистратора. Иные сведения, иные скриншоты прикладываем, прикладываем э, видео, записанное на телефон – Соответственно, эта информация в классическом варианте не принимается, то есть принимает только те сведения, которые зафиксированы ГИС независимым регистратором. Информация о предмете жалобы. Данный блок появится после выбора обжалуемого действия. Ну, вот, Например, выбираем третий пункт, и, соответственно, здесь идентификационный код закупки указываем указываем на кого точнее на какую процедуру мы жалуемся и далее информация о субъектах жалобы информация о контрольном органе в сфере закупок контактные данные для участника закупок здесь будут заполнены автоматически и документы что немаловажно мы с вами не освобождены от необходимости предоставлять суть жалобы в виде отдельного документа, поэтому со всей ответственностью мы подходим к формированию самого текста, самого тела жалобы, указываем в том же виде, по сути, в котором мы ранее указывали в виде бумажного документа, сведения, подробно излагаем суть жалобы. Напоминаю, что в зависимости от того, в каком виде вы сведения изложите, в таком виде они, во-первых, и поступят в контролирующий орган, а во-вторых, напрямую будет, в том числе, зависеть и результат рассмотрения вашей жалобы. Ну, и, собственно, после заполнения всех обязательных полей необходимо разместить. Разместить жалобу. Сохранить и проверить на нарушение. Сохранение черновика жалоба не будет направлена, но будет она сохранена в виде черновика. Можно вернуться в любой момент к заполнению жалобы и отправить ее с учетом регламентированного срока для направления жалобы. Так. Да, файл с жалобой у нас, я уже смотрю вопросы, файл с жалобой у нас все равно подгружается, подгружается он в самом низу формы жалобы, в разделе документы, и поля мы видим с вами отмеченных в качестве обязательных путь к файлу, описание файла, название, называем, например, жалоба, и прикрепляем соответствующий документ. Поэтому, конечно же, в плане направления сведений стало несколько проще, участникам закупок, но э, в плане того, что нужно заполнить все равно все сведения по жалобе, здесь в этой части скорее сведения остались неизменными для поставщика. Мы по-прежнему э, заполняем подробно текст жалобы, излагаем доводы жалобы и прикладываем к жалобе необходимые документы, то есть к электронной форме жалобы мы прикладываем и текстовой вариант жалобы, и э, те документы, которые... Обязательно при подаче жалобы. То есть для подтверждения полномочий лица, который жалобу подписывает. Да, запись вебинара, конечно же, будет. У нас с вами сегодня вот такой вот небольшой вебинар был запланирован, потому что в этом случае, в случае с направлением жалобы, естественно, первостепенное значение имеют такие некие Практические элементы, практические рекомендации в части направления жалобы. Пожалуйста, если есть вопросы, задавайте. И напоминаю, что вы можете поделиться своей ситуацией, если желаете, о том, как вы уже подавали жалобу в электронном формате, с какими, возможно, сложностями столкнулись. Так, вижу, что вопросов у нас нет. Практикой никто не поделился. Возможно, пока еще не направляли жалобу в электронном формате. Итак, в таком случае мы с вами переходим к завершению. Все материалы, которые сегодня были использованы, все они будут доведены, и будет доступна также э, видеопрезентация и презентация в текстовом формате. В любой момент сможете вернуться ко всем интересующим вас вопросам. И, собственно, по такой некой видеоинструкции, которая в рамках вебинара у нас сегодня в режиме живого просмотра направления жалобы, в сведения вы сможете аналогично подгрузить. С учетом своей ситуации. Будет ли поводом для непринятия жалобы различия в кратком описании и файле? Но прямого ответа на этот вопрос мы с вами в законе не найдем. На моей практике была такая ситуация, когда участник указал краткое содержание жалобы, буквально там ну, указал «смотри приложенный файл», и поводом для отклонения жалобы это не являлось. Соответственно, здесь можно э, утверждать, что, собственно… Краткое содержание жалобы не соответствия основному э, тексту, который вы прикладываете в виде отдельного файла, в виде сути жалобы, не будет являться отклонением. Оснований законодательных для отклонения нет, э, ввиду того, что краткое содержание жалобы это по сути, если так можно грубо выразиться, это изобретение единой информационной системы. Нигде нет никаких указаний в законодательстве о том, что краткое содержание жалобы должно быть обязательным элементом жалобы в электронной форме и, соответственно, оно должно соответствовать тексту жалобы. Поэтому лучше, конечно, не рисковать, укажите действительное основание, изложите его кратко, но в противном случае, даже если вы не указали сведения, указали несоответствующие значения в кратком содержании жалобы, все равно с большей долей вероятности к отклонению это не приведет к отказу в рассмотрении жалобы. Итак, все, вижу, что вопросов больше нет. В таком случае я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что посещаете наши вебинары. Надеюсь, для вас есть полезная информация. Всего доброго и до свидания.